всех приветствую те кто подписан на мой канал знают что у меня дача размером 13 с половиной соток естественно для полива мне нужна еще одна дополнительная магистраль трубопровода в прошлых видео я показывал как я ремонтировал вот эту часть но она находится совсем близко к краю огорода а вот то расстояние вон там там у меня водопровод отсутствует поэтому мне сделали врезку в трубу и теперь мне нужно проложить еще одну дополнительную магистраль для воды поливалась вон та часть огорода там особо поливать нечего там малина по периметру растет тут по краю слива и сейчас покажу где мне сделали врезку так по ходу скажу что вот эти флажки тут для ребенка готовится место для для штаба Хотим поставить здесь просто простую одноместную палатку, ну, чтобы дети играли. Вот, а мы идем к врезке. Вот так вот уже вытянули сосны. Подрастают. Вот сама врезка. Экран я уже навернул. Теперь от этой врезки перпендикулярно участку. Вот на ту сторону, где стоит бочка. Я купил уже трубы ПВХ 10 метров. И еще шланг у меня 15. То есть, чтобы не до конца, а вот где-то он примерно посередине находился. Вот сейчас буду монтировать Трубопровод. Посмотрим, что получится. Вот мы имеем 10 метров трубы ПВХ. И комплектующие для нашего трубопровода. Вот такие вот муфты. Одна на кран пойдет, вторая на шланг и на быстросъем. На вот это кран с быстросъемным механизмом для шланга, но мы его установим чуть позже, сейчас, сейчас будем накручивать эту муфту на кран, далее будем крепить уже сам э, трубопровод. Собрали трубопровод, теперь, чтобы его не уложило по огороду, просто обычным штырем зафиксируем. Все готово можно пользоваться всем пока